Всем привет, я работаю тестировщиком компании Softengi. Я закончила курсы тестирования. Вел у меня Артем Боковец. Тестирование очень интересно Всем, кто хочет развиваться, это очень широкая область. Артем нам давал живые проекты, то есть сайты какие-то мы тестировали приложения. Курсы проходили в непринужденной, достаточно веселой обстановке. Были домашние задания, которые он проверял и подсказывал, если мы где-то ошибались. Я без проблем получила с первого собеседования свой первый джо я считаю, это заслуга в первую очередь преподавателя. Артем – это именно тот тренер, который поможет вам начать работу в IT.